Всем привет, дорогие друзья. Я крокодил, крокажу, и буду крокади. У меня было очень много планов на какие песни сделать, пародии, клипы, э, начиная от Faces и заканчивая. Давай, давай быстренько. Давай, быстренько. О, все. А, я... Вау, ты... Закрывай. Очень много осталось культовых и интересных видео, о которых я не успел рассказать. Всем привет, дорогие друзья! И давно на моем канале не было обзоров крутых телефончиков, точнее. А на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И а на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впервые в жизни вас об этом прошу. Включайте колокольчик, так как э, будет еще.